Привет, девчата и ребята. Наступил наш третий день на Кипре. Теперь мы на колесах выдвигаемся на встречу большим приключением на нашей маленькой машинке. Приглашаю вас разделить с нами эту поездку и насладиться видами Кипра из окна автомобиля. Наша конечная точка на сегодня дикий пляж в городе Пессури. Расстояние примерно 45 километров от Лимассола по направлению в сторону Пафоса. За рулем Папа он расскажет вам о том, как без проблем арендовать машину. Приветствую вас, дамы и господа. На Кипре можно арендовать машину на каждом шагу. Обязательные условия у вас с собой должны быть российское водительское удостоверение. Не копия, не фотография, а только оригинал. Один из самых распространенных вариантов взять автомобиль в аренду, обратиться в компанию по аренде автомобиля прямо на улице, И это самый дешевый вариант. Аренда автомобиля эконом-класса на 3 дня обойдется в 90 евро. Без учета бензина, естественно. Второй вариант – воспользоваться приложением для аренды автомобиля. По сути, это то же самое, что и первый вариант, только вам не придется идти в офис для оформления документов. И минусом этих двух вариантов является то, что у них только один вариант оплаты. Заплатить за аренду вы можете только с карты. Если вы не можете этого сделать, то ничего не получится. Также у вас на карте блокируется депозит около 800 евро. В случае совершения ДТП по вашей вине, страховка покрывает только 600 евро. Весь остальной ущерб вы должны оплатить самостоятельно. Такой вариант подойдет только опытным путешественникам, которые имеют валютные карты. У нас таких карт не было, поэтому нам пришлось воспользоваться третьим вариантом – обратиться к туроператору. Цена у него будет подороже. Цена на тот же самый автомобиль эконом-класса на 3 дня составила 140 евро, без учета бензина. Но в эту стоимость была включена страховка от всего, без ограничения по сумме и самое главное, не нужно заморачиваться с депозитом и картами. Получаешь автомобиль и можешь ехать. На Кипре левостороннее движение, и в самой машине все тоже наоборот. Коробка скоростей под левой рукой, а поворотники под правой. Первые несколько часов мозг просто кипит от этой путаницы. Обязательно надо дать себе время на адаптацию. В остальном движение на Кипре спокойное. Ограничение скорости в городах 50 км в час, на магистралях 100 км. Стоят знаки предупреждения о видеофиксации соблюдения скоростного режима, но ни одной камеры я не увидел. Видимо, знаки стоят просто для устрашения, и каприотам этого достаточно. Парковка в городах практически везде платная и делится на две категории. В первой категории плату с вас берет человек, во втором ты должен воспользоваться вот таким раритетом. Я такие аппараты помню по старым французским комедиям с Пьером Ришаром. Оплатить парковку в нем можно на один или на два часа, и это очень неудобно. Если ты приехал на более долгое время, через два часа тебе опять придется бежать к машине. И так каждые два часа. На Кипре построено почти 13 тысяч километров дорог и только 272 километра из них составляют автомагистрали. Ну а перед дальней поездкой обязательно нужно зайти в магазин и купить что-нибудь покушать на целый день. Давайте заедем в магазин заодно посмотрим, что вообще продается в местных супермаркетах. Папа. А вот и папка. И. ой, Папа, ну давай покажем вот такой он. Да, да вкуснота. Очень много разных колбасок печеньки конфеты мармеладки очень много Это сладкого печеньки, на конфеты. любой вкус можно попробовать различные орехи Нек некоторые Нет. мы узнаем а некоторые совсем не знакомы Нет, вряд ли. порошок какой-то Серебряный орех. Толстенная черчхелла. У нас таких больших мы даже в Сочи не видели. Хлеб и разные вкусные печеньки. Есть из чего выбрать. Какая-то непонятная мука. Огромное количество свежих фруктов и овощей. Какие-то стручки. Подозреваем, что это фасоль. А эти непонятные фрукты мы решили не брать. Похоже, это рис. И оливковое масло. Огромное количество разных видов оливок. Выбрались на скоростную магистраль. Мчим и наслаждаемся видами вокруг. Большая часть острова занята горами. Юго-западная половина острова занята широким горным массивом Традос, изрезанным продольными речными долинами. Наиболее высока его северная часть – Здесь находится и самая высокая точка Кипра – гора Олимп, 1951 метр. Между хребтами лежит равнина Месаория, орошаемая в период дождей временными потоками рек, защищенная горами от ветров. Эта равнина обладает благоприятным климатом и является житницей Кипра. Поля пшеницы и ячменя чередуются здесь с рощами олив. Тутовника и апельсиновых деревьев, а на предгорьях сменяются виноградниками. Резкий контраст ландшафтов можно видеть на Кипре. Ярко-зеленые рощи масличных и цитрусовых культур сочетаются с сухими желтыми предгорьями. Сочная луга с пестрыми коврами цветов и роща грецкого ореха, с дикими скалами безлистных горных вершин, лазурное побережье с белоснежными пятнами ях, с зимним хвойным лесом и ослепительной шапкой снега гор Традоса. Лето на Кипре длится с мая по октябрь. В этот период осадков почти нет, а жара досекает плюс 40 градусов. Под палящими лучами солнца растительность выгорает. Пересыхают немногочисленные реки и ручьи. Дожди начинаются в конце октября. Больше всего осадков выпадают в горных районах. Дождевые и паводковые воды – главные источники снабжения острова водой. Они тщательно сохраняются и используются. Жгучее кипрское солнце благоприятствует возделыванию винограда. Виноградники везде! Но больше всего их на Лимасолском плато, на Южном и Западном. Традоса до высоты 500 метров. В предгорьях и на равнинах преобладают заросли вечно зеленых кустарников. Известниковые южные склоны хребтов Кирения и Карпас отличаются бедной остепененной растительностью. Леса занимают около 20 процентов территории и состоят из дуба, кипариса алепской сосны. В горных долинах Алиант Тамриск. Такая география Кипра объясняет много Многообразие его фауны. В лесах встречается муфлон, водятся змеи, ящерицы, хамелеоны. Из птиц орлы, коршины, много перелетных птиц. Вот мы и добрались до места. Паркуемся и идем смотреть достопримечательности. Я сейчас пойду к актессам. Вот... Мы тут уже припарковались. Мама, по рукой. Вот сейчас я с этим пойду. Я увидела их, когда мы парковались. Они такие здоровенные. Я таких никогда не видела. Тут не только красивые кактусы, цветы и пальмы. Растения, которых я даже не знаю. Спускаемся к морю и выходим на пляж. Посмотрите, народу вообще нет. Никого, как мы и надеялись, пляж абсолютно дикий. Мы были там совсем одни, только мы и море, скалы и осьминог, мы, боясь, навредить ему, и поэтому заснять хорошо у нас его не получилось. Но впечатление у нас было масса. Живой осьминог в море, такой не каждый день увидишь. Вот таким был наш третий день на острове Кипр. Мы остаемся купаться и лазить по скалам. До вечера. Увидимся с вами завтра, друзья. Пока!